Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что уксус — это прекрасная приправа к еде. Яблочный уксус «Дагестан Каспий» является халал-продуктом и сделан из отборных яблок с Южного Дагестана. А благодаря прямому отжиму сок сохраняет в себе все полезные вещества и витамины. Уксус не содержит в себе ускорителей и не подвергается лазерному излучению. «Дагестан Каспий Халал Стандарт» 100 — 100% натуральный продукт.